Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на заключительной части второго урока тренинга, посвященный партнерским продажам. Первые две части у нас были посвящены выборам инфопродукта. Я рассказал вам достаточно много с примерами из жизни, но мне бы хотелось, чтобы вы сразу въехали, извините за это выражение, в продажи, потому что ну, думаю, что не все из вас продавали по жизни. Вот я продавал, поэтому я старался как-то с вами поделиться. Значит, кроме инфопродуктов, вы, естественно, можете подключиться к продажам а, физических товаров. Вот сейчас это очень актуально, потому что сейчас очень много людей покупают через интернет. чем покупают, ну все, начинает по грузников, заканчивая едой какой-то. Про то, что у нас там вся Россия тарится на Алиэкспрессе, я не говорю. Я сейчас, например... Очень много покупаю на юрмаре. То есть очень много покупок делаются через интернет. Это нормально. Только поэтому меня сейчас привлекают не столько продажи инфопродуктов, а сколько продажи физических товаров. Биржи, которые предлагают вам поучаствовать в продаже физических товаров, их достаточно много. Вот мы с вами зарегистрировались на бирже, на бирже FESPRO. Мне она нравится тем, что она принимает во-первых любой трафик кроме спама, да, вот, и здесь пока еще не так много товаров, что вы не запутаетесь, но вы можете хорошо потренироваться в продаже, причем, так как биржа развивающаяся, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете со стопроцентной уверенностью надеяться на мою помощь, так как со всех своих рефералов, кто зарегистрировался, как я уже говорил, я буду получать, какие-то деньги. И техподдержка сейчас очень заинтересована в том, чтобы вам всячески помогать. Поэтому, друзья, хотите вот получить хорошую школу, заработать денег на продаже физических товаров, я вам именно эту биржу рекомендую. В принципе, никаких отличий глобальных и радикальных при выборе товара физического ну, нет. То есть, вот все, что я вам рассказывал о выборе инфопродуктов вы все эти знания вы можете также использовать и здесь. То есть, опять же, выбирайте такой товар, который вам интересен. То есть, вот выбирайте раздел «Оферы». И вот все товары, которые вы сейчас можете продавать. Ну, я уверен, что вы здесь увидите много товаров, которые сами уже, рекламу которых сами уже встречали. И всяческие вещи для похудения, и магниты эти, неодитовые часы, и... И мужские клатчи вот сейчас очень хит продаж всяческие подсвечивающиеся наушники беспроводные наушники я их тоже тут видел то есть что вам нужно сделать опять же смотрим на товар смотрим на его цену сколько он стоит цена товара сколько вы будете получать за заявку да например, нажимаем на подробнее, подаем на страничку этого товара. Здесь информация чуть более подробная о этом товаре. Во-первых, кому вы его можете предлагать, потому что все-таки физические товары, это не инфо-товары, которые могут быть доставлены в любую точку. Да? Физ-товары, например, отправляются, ну, вот как здесь, видите, только по Российской Федерации. То есть, если человек живет где-то там на Украине, то такой товар ему выслать вы не можете, и, естественно, рекламировать таким людям его нет смысла. А что вам нужно сделать? Мы спускаемся вниз и видим лейдинги для работы. Значит, вы можете посмотреть на а, лейдинг, который заточен для стационарных компьютеров, и лейдинг, заточенный под мобильники. То есть, все зависит от того, где, как вы это будете рекламировать. Вы можете выбрать либо один, либо другой лейдинг. Значит, нажимаем на предпросмотр. Смотрим на лединг. Вот один еще из плюсов этой биржи в том, что здесь все продающие сайты сделаны качественно. Это большой плюс. Поэтому, если вы решили продавать именно вот этот товар, все, что вам нужно сделать, именно вот с лединга который заточен под стационарные компьютеры, все, что вам нужно сделать, это нажимаем на кнопочку «Выбрать для работы». И посмотрите, что мы внизу получаем. Мы внизу получаем вашу партнерскую ссылку. Нажмите «Скопировать ссылку», либо сделайте, как я, вот так вот, выделите ее и правой кнопочкой скопируйте. Но лучше нажать на «Скопировать ссылку». Ссылочка запомнилась будет. Теперь вы можете спокойненько вставить какой-нибудь текстовый документ, мы вот, вставляем текстовый документ, вот ваша партнерская ссылка. Конечно, один из плюсов физтоваров, то что вы как бы снимаете с себя ответственность за этот товар. То есть, в принципе, к вам уже никаких претензий быть не может. То есть, если человек что-то не получает или недополучает, или что-то ему не понравилось, он уже как бы связывается не с вами, а с теми, кто ему этот товар отправлял. Вот так. Конечно, при продаже инфопродуктов почему-то чаще всего пишут вам, как человеку, который их пригласил. Ну и, конечно, при рекламе легче создавать рекламные кампании, особенно если вы будете заниматься платной рекламой. Потому что к инфопродуктам, особенно к инфопродуктам, связанным с заработком, с какими-то непонятными методиками оздоровления, именно таких товаров очень много, многие рекламные площадки просто не принимают такие товары для рекламы тут значительно проще то есть все ясно особенно если на продающем сайте оставлены все координаты продавца как с ним связаться его данные по лицензиям и так далее. вот я сейчас в рамках этого курса вместе с вами вот начну продавать какой нибудь физический товар я еще его окончательно не выбрал так как продавать у меня будет папа вот я ему выберу какой нибудь товар для женщин вот и пусть он Используя те методы, которыми я расскажу вам, он будет также их использовать и посмотрим в результате, что, что получится. Итак, друзья, на этом второй урок у нас завершен. Пожалуйста, в отчете к этому уроку пишите, какой продукт вы выбрали. Пожалуйста, напишите, почему вы выбрали именно этот продукт, то есть что повлияло на ваш выбор. Да? И размещайте на него свою партнерскую ссылку. То есть в отчете продукт, с какой биржи выбрали и мотивацию вашу, вашу мотивацию, почему был выбран именно этот продукт. И в конце партнерская ссылка. Итак, на этом второй урок закончен. Теперь мы переходим к третьему уроку, там где нашу партнерскую ссылку, которую вы все уже получили, мы ее будем облагораживать. Всем спасибо, всем удачи, до свидания.